Египет, 2021 год, прогулка на яхте, дайвинг Красно море. Друзья, всем привет. Очередной раз делюсь с вами впечатлениями отдыха в Египте и сегодня прогулка на яхте, дайвинг в Красном море. Дорога с отеля заняла сюда около 15-20 минут на микроавтобусе. Отдыхаем мы в отеле в Стригенбергер Альказар. Я уже делал видеообзоры со своих экскурсий. Ссылочки будут внизу под этим видео, в описании. Прошли пропускной пункт, идем к нашей яхте. Сегодня жарко, впрочем, как и предыдущие дни. Вот наша водка, прогулка на яхте началась. Скоро будем нырять с балангами. Народу у нас немного. Мы с Машей, с Артемом. И вот ребята еще из Киева. Игорь, скажи всем привет. Привет, добрый Наташа. Яхта у нас двухэтажная. На мой взгляд, неплохая. Рейс наш со Стамбова нас выполнили. Сегодня завтра будет понимание, как будем возвращаться домой. Но наш агент говорит, не переживайте. Все будет хорошо. Шериф Представитель Анекс Да, Дмитрий Дольков, Это мульт-лига. Недвижимость в Сочи. Чего? Расскажи, пожалуйста, какая у нас сегодня программа? Наша программа Каучи. Чтобы дать вам свободное время оставаться, это будет три остановки в трех разных лагунах. Это за обновлением Мухаммеда, а первая остановка будет на Белый остров. Это Египетская Молдива в Шармашире. А вторая остановка будет недалеко от нее. А третья – это при обратном пути зоне, и лагуны раз в Потом мы будем нырять. Будем, будет хайлинг, поэтому не переключайтесь, будет очень интересно. Обалдеть! Красота! А! Мы будем ехать. О, а, а как мы вы ее поймали? А, вон, вы рыбачите. Маша, ако сзади, ако. Ако. Мотосессия. Нас не догонят. <свечес> Смотрите. Ой, божечки мои, как же красиво. Сейчас будем нырять с аквалангами. Будем показывать вам красивый подводный мир Красного моря. Рыбульки будут разноцветные. Короче, это место называется Белый остров. Это местные Мальдивы. Египетские Мальдивы, да. Но они под водой. Если вы устали, можно вот так вот прям посреди моря на песочке присесть. Отдохнуть. А это с собой можно взять? Нет, А я думаю, что он в ведре принес сюда. Хоть. Чего? Жалко такой коралик, нельзя с собой взять, а? Смотрите, какой красивый. Следующая остановка обещает быть интереснее. Будет более красивый подводный мир. Поэтому не ей переключайтесь. Я бы это назвал морской кемпинг. Ребята, если честно, я до последнего думал, что мы будем нырять с квалангами. Не знаю, почему так получилось. Мы договаривались на экскурсию с дайвингом на понедельник, а потом поменяли на воскресенье. И, видимо, программа у нас появилась. Но поныряем сейчас и с такими масками. В любом случае будет очень красиво. Будет еще третья остановка. Все хорошо? А у тебя хорош, э, баш хорошая башка. баш? Рыба антиосист, и рыба зубра есть, и рыба, рыба анджелина жули есть. И Рыба бабугай. приближаемся к третьей остановке. и переключайтесь, будет очень интересно. А вы знаете, я сильно не расстроился, что плавали без аквалангов. С масками тоже получилось очень красочно. И сейчас мы пообедаем. всем нас тут угощают? И третья остановка будет не менее сочный так так так куда там мы приплыли Мы поплывем туда, там самое интересное. Давайте, самое интересное там. нравится? Напишите, пожалуйста, в комментариях свои впечатления. Не забудьте поставить лайк. Ну, ребята с аквалангами ныряют, а вы знаете, я что-то вообще не обломился, даже с этой маской, реально. Что, то деловая такая рулишь? Давай вези нас в отель уже. Итак, это был Египет, прогулка на яхте в Красном море. 22 апреля уже буду в Москве, приступаю к работе, поэтому если вас интересует недвижимость в городе Сочи, то звоните, пишите, с удовольствием я вам помогу приобрести именно ту квартиру, которая подойдет вам по всем вашим требованиям. Ну а у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, до новых видео, пока!